Всем еще раз привет! Я почитала ваши комментарии к выпускам и увидела, что многим не нравится мой голос. Некоторые даже плохо судят обо мне из-за него. росток <звук> Эй, катаны! Новый 70-й выпуск приколов ждет вас на нашем втором канале. Аниме ВТФ Реборн. Кликай по экрану, чтобы перейти или по ссылочке в описании и смотри новую подборку аниме приколов. Пыш-пыш!